И всем привет, ребята, с вами я, Житель Александр 5, и это не такое, ну, строительство карты, ну, небольшого такого сериальчика, ну, как сериал, просто серия, Дежурный по периоду, вот. Я тут с модами тут, ой, подлагиваю чуть-чуть, так. Ну, как, ну, типа видео, стройка. Ну, просто. карту. Я просто тут чуть-чуть сделал, и вот. Будет у нас деревня номер 12. Зелёный... Вот такие это означает, что типа уже въезд. А это уже то, что покинули. Я вам сейчас покажу весь внутрь. Так, звоночек. Добро пожаловать. Вот такой вот у нас. Могу включить. Вот. Там горит, он закрывается. Ну ту сторону я, наверное, во второй серии буду делать. Так. Тут получается... Так. Нет, не здесь. Вот здесь вот. Так, а я... А, я же лампу убрал. Точно. Вот здесь вот у нас... Нажимаем, выходим горит свет. И, если что, это камеры, заборчик такой и выход. Раз, два. Так, вот карточка. Сейчас вы узнаете, что тут. Так, здесь у нас лифт. на второй этаж. Так, поднялись. А, так, это в лифте свет. Включаем вот здесь вот свет камеры, так. Открываем и включаем. Вот свет. Вот это у нас диспетчерский пункт будет. Так, выключаем свет, закрываем дверьку. Врубаем свет. И на первый этаж. Так. Нет, надо нам на второй. И, вы... И надо экономить свет. Так, в покрасочке заходим. Да. Если что, вот, почему я не могу сломать, ну, чуть-чуть вот тут вот я не могу, потому что э -э, я пытался сделать лифт вот здесь вот. Вот. И не получилось. Так, на Теслу у нас тут так... Ой, в чуть-чуть, ну, ничего страшного. Вот, если что, не говорите, то не говорите то, что я взял, ну, скопировал, как у Деника 047. Ну, мне просто нравится его канал. кстати, ссылочка на его канал будет в описании. Я просто тоже захотел почти что такую же будку и поворот направо сделать на станцию. Вот, у нас тут стоит чмешек для покупки билетов. Тут штука. Могу вам даже продемонстрировать все, что это из мода РТМ. Например, тикет. Пожалуйста, проходи. Он действует всего лишь два раза. Так, ну, еще есть тикетбук. Это многоразовый билет. У него там Одиннадцать. Ну, одиннадцать раз его можно использовать. Я даже вам сейчас покажу. Так, сколько там раз на нем уже осталось? Семь. Так, получается шесть теперь. Пять. Или нет, нет, пять, да, пять, четыре. Так, четыре, да. А нет, два раза. Четыре. Три. Три. Два. Два. И один. И вот, хоть сюда. И выход еще, по-моему, если я не ошибаюсь. На выход. Нет. Оп. М. Вот. Это последний раз, да. Вот тут вот у нас вход, а здесь у нас выход. Выход, так. Здесь рожечка. Так, тут сломано. Сейчас мы заделаем. Так. Наверное, трейлер будет сегодня. Нет, наверное, без трейлера будет. Тут у нас машины стоят, кибертрак и X и именно -то, и ну, не хочу грубо вот это будет э, так жители интересный факт э, то что жители ко мне все время подходят вот кроватка тут два жителя у меня тут свет давайте я выключу так вот ну, давайте мы пойдем строить и что там не обращать внимания. Я там пытался кое-что построить, но не буду говорить, что вы, наверное, это увидите. Так, стыд у нас. Семафор. Опа, зеленый. Красный. Ну, я там попозже чуть. А, хотя давайте еще сделаем. Что же я морочусь, ребята. Так. Вот. Мерсив инженер oh, Блин, исполнил а на Зайне да? Ну, ничего страшного. Правильно, ребят? Правильно. Если что, идет набор актеров, ссылочка на дискорд сервер и на мой дискорд будет в описание обязательно смотрите так а я не а вот он где мы революции изоляции да, нет нам нужен красный да вот сюда так топорик ля -ля, ля -ля -ля -ля -ля. Так. под лагерь чуть-чуть ну как говорится кто не рискует тот не пьет шампанское так Отожди сюда да Угу. Так. Нам нужно бы, пожалуй, пожалуй, сделать... Так, мы тут копаем. Нет, давайте мы даже вот так вот сделаем. Раз, два. Тец на проводе, просведите провода. Так. Теперь Бе заходим в железнодорожную систему берем датчик ставим его вот сюда так мне бы мне бы мне бы так жить можно сделать а я ж вспомнила ребята я вспомнил надо вот так вот сделать. И смотрите. Получается раз. Так. Давайте выкупу такую ямку. Поставлю вот сюда вот. И вот сюда вот проводок. Так. Uh -huh -huh. Так. Так, давайте. Это получается, когда у нас не будет поезда, это когда будет поезд красный. Так. Сейчас горит зеленый. Давайте я поставлю чмашек. Давайте чма. Так, где он у нас чма? Три. Видите? Так. А вот это я не понял. Вот это я не понял. Сейчас, ребята, технические шоколадки. Так, будем смотреть от первого лица. Или от какого-то третьего. Так. Девятка. Мне просто знать надо. Он красный-то. Так, ребята, ребята, ребята, я этого сейчас не понял. Так. Наверное, мне нужно... чуть-чуть исправить, исправить эту проблемку мне надо. Так как мне это сделать? Ой, я даже забываю, то, что у меня запись идет. А, все, я понял, я понял. Uh -huh, так. Смотрите, ребят, получается, я не понимаю, как вот здесь вот поставить. Я на видео просто смотрел, да, на видео. Вот здесь вот, по-моему, вот так вот, если я... Стоп, а это жить можно? Под... Нет. Так, давайте, чмэ, чмэ, чмэ, чмэ, три, так. Мне бы нужно как-нибудь смотреть. Так. тормозим так странно странно М -м -м, не понимаю ребята ну да а все я же понял Надо легко точно я ж забыла забыл Теперь он, да, да, ребята, все, он горит. А теперь зеленый стал. А у него одна тележка на три колеса, я, я не знал. Дать ему уби... уберем и будем делать. Ой, я забыл. Я забыл. Так. Так. Нам теперь нужно сделать такую конструкцию везде. Так, копируем светофорчик. Так. Угу. Так. Ну, наверное, у меня пока что три пути будет. Нет, давайте два пока что. Пусть это морочиться надо, пока ты сделаешь. Так, мне бы скопировать. Нет. Не то, не то, не то, не то. У -гу. У -гу, у -гу, у -гу. 13 минут нормально. Так. 13 минут идет видео. Для тех, кто не знает, первую. Ну, наверное, вы и так увидите. Так. Э, по самому видео на YouTube. Так, мне бы сейчас посмотреть, где светофоры. Правильно я... Ну да, там чуть-чуть оставалось. Нормально. Так, давайте мы пока его настроим. Так, зеленый, красный. Так. Сюда. Сюда. Нет, сюда. И сюда. Так. Коннектим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть семь 8 восемь так И теперь можно вот так вот заделать так так что же с этим делать давайте мы его так не его а их несем так вон то давай кому так так так, так. Угу, угу, угу, угу. Подлагивает ух, дать ему вот так вот сделаем. Сет 0. Опа упала упала упала так так ну с проводами у нас все хорошо так полетели тогда так где свет светофор я пока что оставлю потому что не хочу в креатив бегать. Так. Так, у нас тут все хорошо. Так, пошлите делать. Так, а хотя... Э, ребят, скиньте, пожалуйста. Если у вас есть, конечно, мне в Discord. Например, ссылочку на Google Диск. Яндекс Диск. Мне просто... Э, пак. Вот. Мне нужен пак. Пак на на переезд. Ну, не прямо на вот этот, а вот на рельсы, где вот эта серая фигня Скиньте, пожалуйста. Так, а мы идем делать. Ага. Ага. Ага. Так. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, наверное, это будет последний путь. Ну, по моему мнению. Давайте я поставлю светофор, вот, фу, какой шлагбаум. Вот здесь вот. Так, я звуки вот я отключал, они мне нужны. Так. И вот здесь вот. А, здесь, вот здесь. Так, не в ту сторону. Так, теперь берем специальную рацию. Так, да вот здесь вот и копаемся. Да, здесь. К этой буточке. Так, нажимаем стартед. Раз, два, три, четыре. Так. Угу. Так, да, теперь стоп Давайте Я пока что сломаю здесь. И уберу вот этот. Кстати, скоро видео с вебкой. Так, закроются они. Сейчас закрывается. Только мне нужно тут настроить. Так. Нет, нет, нет, нет. Отмена. Отмена. 60. Спасибо. Спасибо. Побирайся. Уважаемые пассажиры. Серия заканчивается на Майнкрафте. Пух. Так. А я не понял если нет вот точно у меня мой крашился... сейчас будем его снимать через диспетчер нифига сидит себе...